«Универньюз» приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Для чего Буинский муниципальный район привлекает новые кадры? Что такое студенческий тест-драйв? Кто установит световые лазерные маяки на поверхности Луны? 12 марта в Казани открыли новый учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной медицины биологии КФУ. В открытии здания принял участие президент республики. Ректор КФУ и президент Татарстана открыли новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Для актового зала учебно-лабораторного кампуса института это первое после реставрации мероприятие. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с медицинской общественностью, но прежде в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова почетные гости осмотрели здания, в которых будут готовить врачи будущего. На протяжении часа врачи и ученые обсуждали современное состояние и будущее медицины с руководством республики, обсуждали с оглядкой на опыт Казанского университета. В КФУ выстроена новая модель управления медицинским кластером. Создана новая система организации научных исследований и, конечно же, проведена модернизация собственной клиники. Адель Шамилова, Универньюз. С молодыми экономистами Казанского федерального встретился Марат Зябаров. О подробностях мероприятия смотрите далее. Казанский федеральный почтил визитом глава Буинского района. Целью визита стала встреча со студентами экономических направлений. Марат Зябаров представил студентам детали экономики муниципального Буинского района и побеседовал со студентами на тему, почему так важно остаться работать на родине. Что хочется сказать? На самом деле, что говорить, если про Буинцев говорить? На самом деле, много выходцев с Буинского района, которые на сегодняшний день занимают высокие посты нашей Республики, я не говорю про историю, которые большие руководители работы в Буинске возглавляли на самом деле огромные посты. На сегодняшний день тоже вот министр финансов есть, у нас есть руководитель главного инвестиционного управления ДИСУ. Как и любой регион, Буинск нуждается в молодых кадрах. По словам главы Буинского района, подобные встречи станут регулярными. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального всерьез взялся за привлечение новых абитуриентов. Как университет готовит будущих геологов прямо со школьной скамьи, смотрите в сюжете нашего корреспондента. Стать студентом Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального, при этом не проходив вступительные испытания и задания единого госэкзамена, вполне себе возможно. Правда, лишь на несколько дней. Так называемый тест-драйв школьники проходят прямо в стенах КФУ. Тут они посещают пары, сдают экзамены, записывают лекции и участвуют в семинарах. Каждый из будущих геологов даже получает временные студенческие билеты и зачетки. Все то, что позволяет почувствовать себя настоящим студентом. Происходит процессы погружения абитуриента в студенческое среду. Вот на эти полутни они становятся студентами Института геологии и нефтегазовых технологий. Они могут почувствовать дух наших аудиторий, посмотреть наши учебные, научные лаборатории. И, конечно же, после этого они могут выбрать себе профессию более осознанно. Вот в этом наша цель проведения такого расширенного дня открытых дверей в формате тест-драйва. Очень весело интересно, потому что выступают высшие лица института, также выступают студенты, которые рассказывают для абитуриентов, что привлекательно в том или ином э, институте, вот, и проводят разные мини-экскурсии, как делали это мы. Ну, получается, сначала у нас была регистрация, где мы зарегистрировали всех участников, то есть абитуриентов, э, потом было собрание в актовом зале, и студентов, которые вызвались быть волонтерами, разделяли по группам людей, и было всего шесть групп, и мы их водили, получается, на мини-пары там по 20-25 минут. Многие из школьников задаются вопросом, как пойти учиться на геолога, если не имеешь базового представления и толковых зданий в геологических процессах. А все потому, что школьная программа не предусматривает данную науку. Почему? Непонятно. А пока мы размышляем, как заинтересовать молодежь геологии, Казанский федеральный уже активно знакомит школьников с увлекательным миром науки. Потому что если, скажем, поступают э, на физических... Э, ФИСВАК, Институт физики или Институт химии, в школе есть предмет физика, есть предмет химия. И абитуриент, которые приходят в эти институты, они примерно все-таки представляют, чем они будут заниматься. У нас же такого представления у наших абитуриентов нет. Они не до конца представляют, чем они будут заниматься, если поступят в Институт геологии. Конечно, приятно себя почувствовать студентам этого университета познакомиться с преподавателями, узнать о университете намного больше, чем написано на сайтах и так далее, самому увидеть процесс работы. И самое интересное, что вот давали зачетки, такого я еще не видела нигде. То есть именно ты проходишь тесты какие-то и готовишься к будущей своей профессии, цели. Я хожу часто в этот университет и чувствую себя ну, студентом, когда я хожу именно сюда. Мне это нравится. Узнал о нем я у классного руководителя, он мне посоветовал сюда сходить. Как правило, данная программа активно пользуется популярностью в дни открытых дверей. И, как можно догадаться, знакомство с Институтом геологии однозначно не заключается в экскурсиях по лабораториям. Все это несет в себе несомненный плюс. Скорее всего, количество абитуриентов будет увеличено в несколько раз. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Ньюс. Создание российской системы навигации на Луне примут участие астрономы Казанского федерального университета. Подробнее об этом расскажет Олег Кашин.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 Когда на Луне появится координатная сеть с точностью центрической привязкой, то можно будет более эффективно выбирать места для прелунения космических аппаратов, планировать маршруты передвижения экипажа пилотируемых миссий и выполнять другие навигационные задачи. Олег Ашин, Универньюз. Казанский федеральный университет приглашает студентов и сотрудников к участию в шествии бессмертного полка. Подробнее об этом вы узнаете в следующем сюжете. В честь празднования Победы в Великой Отечественной войне в КФУ ежегодно проводится студенческий марш Победы. В рамках этого мероприятия традиционно реализуется проект «Бессмертный пол КФУ». В 2018 году мы продолжаем традицию проведения студенческого марша. Департамент по молодежной политике КФУ начинает сборы информации об участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт. Необходим срок до 1 апреля 2018 года подать заявку на электронный адрес «бессмертный полк КФУ информацию, фамилии, имя, отчество и статус в КФУ отправителя, фамилии, имя, отчество участника Великой Отечественной войны, его статус на тот момент, кем он являлся, студентом, либо он работал в университете, звание на момент войны. Фотографии принимаем хорошего качества в формате JPEG, либо в другом графическом формате. Групповое фото не принимается. Приглашаем студентов, преподавателей, сотрудников КФУ почтить память своих родственников и встать в ряды Бессмертного полка. Присоединиться к шествию может любой неравнодушный, желающий отдать дань памяти своим родным, участников Великой Отечественной войны. Юлиана Петрова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего самого интересного. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч в эфире.